Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня опять супербоссы у нас на фейке, вормикс нуля, дали нам бонус за прохождение вчерашнего пекла, вот, сегодня у нас кто? М -м Горячо, самое пекло и нормально, и все они открыты у нас, ставлю персонажа одного, крик, Будем пытаться проходить самое пекло, короче, <coughs> вот, потому что тут э, вроде бы несложная комбинация, но минер э, все портит, ребята, минер реально все портит. Забираем бонус, прокачиваем всем реакцию, вот. Ну и в клане тоже. Вот у меня уже сколько? 4439 реакции. Не так уж это и много, но это уже нормально, ребята. <coughs> Кирил Соленов меня вызывает опять в очередной раз. Вот такие дела, ребята. Ждем вызова. В общем-то. О, все, принимаем. Качество оставлю. Ну, такие оставлю, наверное. Здесь у нас капитан и минер. Ну тут как бы все будет легко. Он затупил первый ход, как обычно, в общем. У нас не бывает так, чтобы мы прошли все идеально. Мы всегда тупим, ребята. Мы вечно тупим. Там минка стоит. Вот дурак. Фух, нормально. И затравил, короче. Сделаем яму. Наверное, качество я убавлю, ребята. Потому что тут лагает, пацаны. Потому что здесь как бы и вот этот вот дождь идет. И еще мины располагаются так. Поэтому здесь реально будет лагать. Поэтому я качество, ребята, уменьшу. Блака тоже сюда. Хотя можно оставить блака качество средний поставлю, ладно давайте так средним качеством потому что реально будет лагать тихо, тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо аккуратненько чувак аккуратненько ты же можешь что-то еще затупить так трави трави пожалуйста трави что ты делаешь что ты бля делаешь Зачем ты так сделал, блядь? Зачем Там вода поднимается? Что он хочет сделать, я не понимаю. Так, все, хорошо пока что. <клёх> все, нормально, в общем, затравили всех. Точнее, я задравил, а он какой-то хрень сделал, как обычно. К сожалению, у нас блоков нету. Ну, может, у него есть блок, у меня точно нет блока, потому что... еще не покупал. А у него, если есть, то такой, обычный самый. Который не снимает хп. Вот блок реально бы зарешал, пацаны, блок э, зарешал бы. Вот. Здесь как бы не так много мин, как я думал. Ну, они есть, они как бы их много, но не так много, как бывает. Поэтому... Будет легче проходить. Что он пытается сделать, я вообще без понятия. Зачем он бурится, а там если карта утонет, блядь. Фух, блядь, повезло, пацаны, вообще. Базару повезло. Потому что там минка моя могла убить. Так, и кубалдочку сейчас ударю. Надеюсь, я не отскочу в сторону. Вот, у меня уже, кстати, улучшены мимки, экстренный, УЗИшка, И вроде бы все. <решит> Лучше бы ты бил просто их, зачем ты, блядь, карту ждешь блядь? Какой-то он реально хрень делает, пацаны, вот реально он какой-то хрень делает. Сейчас, вот в этом бою он реально какой-то хрень делает, он обычно нормальный ходы делал в простых боях, но сейчас он реально хрень делает. Да не, это реально бред какой-то он делает. Отвечаю, базары, пацаны. <смех> Уже карта ушла под воду. Куда ты борешься, блядь? Куда ты, блядь, борешься? Она <смех> а максимум карта утонет до половины. По-моему, да? Даже чуть больше, блядь. Надо выше, блядь, бориться, они а здесь. Все равно ты не сможешь как бы там ожидать. Ясно. Вот ты всё, стирал, ходи, все стирал ходы все. Ясно что с тобой, блядь. Это в принципе не важно сейчас. Так, сейчас затравить надо его, в общем. И мы его Давайте лучше газовый кинем. Надо убить хотя бы одного. Хотя, в принципе, я скорее всего утоплюсь, потом как. -то. Ладно, давайте вот так кинем. Пусть скану, надеюсь, я выживу здесь. Ну, я не уверен, потому что лучше наверху стою. Но здесь, блядь, я в газу остаюсь. Ну ладно, пофигу. вот убить бы сейчас этого минера. У него синяя команда, блядь. Тогда было бы проще играть. Сейчас меня утопит, да? Сейчас меня утопит, да? Назло, да? Нет, повезло. Сейчас можно закровить обоих, да? Ну, блядь, он сейчас из газа пойдет вниз, пацаны. Вот я базарю. Просто он мне он, я не понимаю, что он делает, пацаны. Почему он их не бьет? Почему он какой-то хрень делает? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты серьезно, блин. Зачем блок? Кого-то он сейчас жрал. Он даже не зрал еще. Так, надо, в общем, затравить этих двоих. Нормально очень, пацаны, нормально. Тут остаюсь. Блять, у него есть... сколько у него? 35 хп снимает, <как> вот Там как-то мало он снимает. Ну у него аккуланд, защита от яда какая-то есть. Надо заюзать, еще, пацаны. Потому что если я не заюзаю, я скорее всего. На хп меня убьет скорее всего. Смотрите, как повезло. то Просто охранник вражеский, минерский, он, скорее всего, в водичку падать будет, да? Или он вообще невидимый там? Непонятно как-то. Ну что ты делаешь? Ой, наконец-то пошел бить их. Наконец-то. Не прошло и полгода, пацаны. Не прошло и реально полгода. Наконец-то он делает нормальный, блядь, ход. Хоть что-то он пытается сделать. Это уже, блядь, хорошо. Ну и, конечно, еще затравить матроса правого. Ну это уже как он утонет. Так, можно сейчас пойти, в принципе, саюзать. Тут оставаться стоит? Нет, не стоит, пацаны. Лучше уйти, Понятно, да? Куда уйти отсюда можно? Куда, пацаны, уйти можно? Я не знаю. Я не знаю, что я делаю. Хотя бы свободно пока что можно перемещаться. Бывает так, что ступить некуда даже. Тут хоть можно что-то сделать. Так, вертолет можно, в принципе, использовать. Скорее всего, я утоплю его, да? Я? 22? Ебать, я убил его. Охуеть. Нормально, вообще нормально. Думал, тоже не убью. Оказывается, убил. Сейчас, может, еще утопит Кирила. Это будет вообще печалька. Меня бьет. Ну, он тебя зауронил. В принципе, он сейчас телепортируется куда? Сюда, блядь. Ясно, ясно. Что с тобой? Ну, тупой. Сейчас еще утопит. Да, блядь, пидорас. Утопишь. Да, сука, утопишь, тварь. Ты сам виноват, блядь. Я не пройду все теперь. Сейчас попробуем тащить как-то, пытаться. Ну, вряд ли пройду, конечно, вряд ли. Так, вот так вот, и вот так вот, в принципе. Не пройду, наверное, я, ребята, не пройду, потому что у меня М -м -м, мало ХП, очень мало ХП. Если бы ХП хотя бы, я мог было пытаться пройти, но ХП-то нету никаких. У этого еще полный, блядь, ХП. Так я его буду бить с чего? С и травить пока как-то. Минер выживает, конечно же, блядь, пидаразина. Да. Минер, блядь, выжил, сука, на него еще ход тратится, да, блять, будет сейчас. Ну попробуем дощать, почему бы и нет. Сейчас вот ковры запущу. Вот, убил я его с ковров. Ну а толку, блять, убил. толку вообще ноль. Надо отсюда как-то уходить куда-то, блять, теперь. Куда-то уйти, блять, я уже не знаю, сам. Здесь, ребята, непонятно, как тут играть можно будет. У меня, в принципе, порт есть обычный рубиновый, и можно им уйти куда-то. Допустим, сюда куда-то. На... Скорее всего, выезжая, надо да? Допустим сюда. Это будет как-то... Ну, допустим сюда, я уйду. Здесь что я буду делать? Я не знаю. <laughs> я, скорее всего, сейчас тут за урони как-то, да? Нет, нормально повезло мне. Так, дальше что? Дальше не знаю что. <laughs> Честно, не знаю что опция. А хотя... А вообще нет вариантов у меня никаких. Ну, есть вариант, как зайти сюда. О, о, о, о, о, о, -о, -о убрал, хорошо. Минку убрал, это хорошо уже. Снайперская винтовка сейчас. На нахуй, на нахуй, все, Минки все убрал, нахуй. Сейчас капитана убью, наверное, да? Как-то, не знаю, как, пацаны. Ну... Ладно, я еще живой, я пока что еще живой. Мне кажется, газ выкинуть надо сейчас. Надо, надо газкинуть не тренироваться на канате, залезать на эту балку. Во! С первого раза залез, ребята. Красавчик, ёпта. Ну, все равно, как бы, я не убью этого э, полного персонажа, потому что нечем просто пить его. Он там стал хорошо очень. Хотя, если попытаться, можно затравить его, ребята. Можно затравить его сейчас попробовать. Этот сам подыхает. Этого я затравлю сейчас э, как-то, может, да? У меня еще логика работает, пацаны, Еще у меня логика есть, как бы, в этой игре, как бы я знаю, то что я немножко на кнубасиком стал, на основе своих. Но на фейке я точно не разучился играть. Так, вот, у меня вампиризм идет, какой-то маленький, этого не хватит, конечно, пройти. Ну, он, короче, если будет так делать ходы такие, то я просто пройду, я пройду, пацаны. А вот это, конечно, очень плохо, ребята. Просто вот да, там минка стоит эта Надо, короче, как-то отсюда выйти аккуратно, вот так вот, чтобы я не потопился. И стайперская винтовка. Во, в принципе, нормально. В принципе, есть шанс, ребята. Ну, какие-то маленькие шансы есть, потому что у него очень много ХП. Если бы у него меньше было ХП, блядь, тогда было бы вообще шикарно. Но, видите, попадает в меня. Видите, сучка попала, попала в меня, да? Шакал, эти, да, маны. Перевязку заезжаем. Теперь, что теперь, пацаны? Что теперь, блядь, делать-то? У меня кувалда есть, но там, блядь, это, минка стоит. Я бы к нему пошел, стал кувалду, встал к нему, блядь. Ну там минка стоит, а минка просто. Ебаный стыд. Пройд ⁇ м, Я Минку активировался, пройду. Тупо из одного хода, ребята. Какого можно завалить теперь? Мне ну, кажется, не пройду сейчас. Все. Нет, сюда ударю. Может, утоплю его как-то. Чтобы он телепортировался куда-то, блядь, и не за меня никак. Ну, блядь, может, может быть, я выживу сейчас, может быть. это, Если он будет бить какую-то хрень, то всё равно. все, бьёт, всё, пизда, короче. Что-то из-за Кирилла Солёного, блядь, он, блядь, в хую делал всех оби, блядь. Вызывай, блядь, теперь. Пошли, ребята, со второго раза. Ну и сегодня. Я, наверное, пройду еще раз войны наемников э, для того, чтобы больше ресурсов получить. Первый бой наш, ребятки, сегодняшний. Ну, здесь так. Что я буду делать? Так что я буду делать переход. может нет, не хочу. Сейчас охранника, наверное. Хотя. Честно, вот не знаю, что делать сейчас вот. Телекенчики наверх проломают, потому что карта сейчас под воду будет скоро. Вот. когда будет ходить демон, я пойду туда и с помощью винтажной пушки там сделаю эту Беру такую. Как что он делает? А, волкеров хочет. Вот зря, братан, зря. Зря, зря, зря, братан, реально зря. Так, в принципе, сейчас я пойду к нему. Вот, и здесь охранник, например, так. И с помощью разной пуски. Может, даже вынесу его? Может, не вынесу? Может, вынесу? Я не вынесу, ну ладно. В общем, пойдет Надеюсь, он ходит, как раз, да? Я надеюсь, что не будет ходить. Ну, ладно, такая ходит. все равно он не выйдет, не так. Хотя, может, выйдет. Ну, конечно, навряд ли там выйдет. Да? Если у него там есть какие-то порты, там... Веревки. А то выйдет. Что ты делаешь? Души милоты, блядь. У меня переход, братан, есть, если что. Так, ну тебе просто пизда. Зря, зря, братан, зря. У меня переход же есть. Просто переход хода. Веревочка такая какая-то. Так, нужно, конечно, его арбалетом туда скинуть. Блять, он там низкие не нет, Ладно. да вот так. А, все вынес его, наверное, да? Если перехода нету, то он его вынес. Если есть переход, то реально плохо. Вот. Потом выносим этого а, с карпуна. Сейчас ходит джайчик мой, наверное, да? А, нет, сейчас ходит другой персонаж. Ага, он вот решил лучше у меня туда. Ну, это хороший, хороший ход, чувак. А только-то у меня там демон, поэтому демон выживает как бы в водички, я просто.. пизда. Так, есть у меня ход, одна мастришка такая. Не знаю, получится у меня или нет. Ну, попытаемся. Похоже получилось. Но еще не факт. Всякое может быть даже всякое. Так, все, утопил. Вакуумка. <смех> да ты не вынесешь меня, чувак, не вынеси. <смех> ты зло, ты зло. Ты Это реально Нубас, пацаны, Так, как мне сейчас вынести его? Вынести, пацаны, я не знаю. Опять же, есть одна, одна идейка такая. Получится или нет, я опять же не знаю. Просто в Вормиксе одна шара. не получится похоже, да? Десяк, десяк, десяк. Всё. Он его кабанчиком меня затравил. И это, конечно, не очень-то хорошо. В общем, надо отсюда как-то выбираться, пацаны. Надо отсюда выбираться. Что ты делаешь? Что делаешь? Что делает пацан? Он себя просто уронит и все. Надо отсюда, короче, выходить как-то. Зайчиком, надеюсь, я портом попаду. Ну, конечно же, не очень-то хорошо попал портом я. А что у меня, в принципе, есть? Ничего у меня нету, потом ничего у меня нету. Бункер есть, бункер, бункер, бункер. Запускаем бункер, может, оплю его. Давай-давай-давай, водичку прям. Не получилось. У меня еще один портик остался, ребята, вот. Поэтому я выиграю. Вроде как выиграю, если я порт кину хорошо, то я боюсь. Бы... Если порт кину плохо, то я уже прошел, потому что у него там выгодная позиция. А я внизу стою, видите? О, у него экстремит был еще, оказывается. Он его всрал. И что дальше? И все. Вот такая ставочка у нас чудная, пацаны. Очень даже чудная ставочка у нас. Так, сейчас портом. Вот так вот примерно. Сверлящие ракетки есть у меня должны быть нет, нет. ну ладно, нет, так нету ну, и дракончик, надо ну, зайчик короче, сейчас вот так зайчика, ну, зайчик, потому что он мне реально мешает. хотя хотя, сейчас попробуем как что-то как-то сделать а если у него фейерверк есть это будет плохо сейчас зайчиком мы прыжок сделаем длинный такой и просто тебя зауроним, с помощью чего просишь ты? С помощью УЗИшки. Если, конечно, я сам тут зайду. Потому что я сам могу сюда не зайти. Так, вот вс. И удисочка пошла на нахуй. -на -на вс, пизбать я. довольно-таки плохое количество ХП. У тебя ещё 120 ХП остается. Вот. меня морозит смысл. Смысл. У тебя очень мало хп. Как бы. Было бы тебя больше хп. Как бы я бы еще поверил, что ты можешь еще выиграть. шанс так будут. Какой-то, да? А так все. Шанса нет. Просто призвчик. Хотя это опасно, потому реально очень опасно. Сейчас я его заморожу просто наконец потом я его добью, чтобы я не это, не рисковал так. А я сейчас очень не вынесу его персонал у нас ограничивать, но ложка. Серьезно? Что? Что ты хочешь сделать, братан? Что ты хочешь сделать мне? Да ничего ты не сделаешь. Просто хотел вынести меня. Следующий бой. У нас три сегодня боя будет, да? Ну, как обычно. Нам за три боя только можно сыграть. Это уже интересно, это уже реально интересно. Ну, это нубасики. Это все нубасики тут у нас. Ну, команда у него почти как у меня. Только дракончика нету. Хотя нет, не они почти. Пират, авиатор. Не... Да, у него некого этого зайчика. Так. В общем, сейчас я, короче, здесь сделаю дырку такую будем пытаться вынести сюда в центр в центре самое такое место хорошее когда можно выносить Сейчас посмотрим меня уронит Толку, блядь, толку ты на хп играешь. Хотя, в принципе, тут он может как бы убить на хп, меня может, пацаны. Я же не дам убить на хп. У меня арбалет есть. Кстати, это хорошо. Мне бы еще балку какую-нибудь там поставить. Было бы вообще шикарно, да? балки нету. Да? Но я отсюда не хочу съебаться. Лучше тут обуду, пацаны, потому что... Не знаю, что делать там внизу, тем более двоих я не смогу затравить никак, а вот смысл потратить арбалет, если травить одного тупо очень, демоном тем более за травить. Да, конечно же плохо получилось. Я бы конечно мог спуститься к этому коту, травануть его, травануть демона этого, но это конечно же было бы не очень хороший ход, пацаны. Потому что я бы тогда бросал веревку. Так, что он сделал? Лох, лох, пацаны, сейчас, короче, может тупо проебать ход из-за этого. бой просто сейчас я вынесу вот ну конечно же я не вынес его но под выносом ты стоишь чувак это нормально сейчас короче я его с гарпуна выкину. думаю вот смогу как думаете кого лучше демона или кота демона или кота Лучше, наверное, на демона или кота. Я не знаю, кого открыть. Давайте, котика. Вот. Реально, вот эти вот команды. Это команда моя, она, она из лучших, одна из лучших на выставке. я это понял сразу. Потому что тут все есть. На выносы, на хп оружие есть, я в простой серии просто разъебал на хп, полностью на хп все купил. Этой команды. И на хп и на выносы можно играть. Вот, поэтому эта команда одна из лучших на этой ставке, ребята. Советую всем. Вот, такие дела. Сейчас, короче, если. Хм. Интересно. Тут даже интересно по теме. Ч, у вас еще раз трезубцы затянуть в эту дырку? Мне кажется, что туда выйдет. Что он делает? Серьезно? Арбалет? Серьезно? Какой, какой нахер арбалет? А ты издеваешься, чувак? Больше у меня кстати, этого... Да нахуй я спустился вниз, пацаны, я сам не Ладно, сейчас, короче, я его вот так вот. В принципе, ну, пойдет. Пойдет. Сейчас я его вынесу на ложку, Надо наверх собраться. Лучше конечно же дракончиком наверх собираться, потому что если я вот, демоном пойду наверх. Ну демоном, дракончиком, только не зайцем. Зайцем он убьёт хп, зайцем очень мало хп. Дракончик тут -то тоже мало хп. Сейчас вынесу я его или нет, я не знаю на самом деле. Есть у меня конечно идейка хорошая очень, ребята. Очень хорошая идейка. дракон у нас так летает. О, залезли наверх. Без особых усилий. Бернул ложечку. Пытаемся вынести этого демона. Там, конечно же, я знаю то, что там земля еще есть. Но я рискну. О. Вот и все. Ну, конечно же. Я тупанул немножко. У него, надеюсь, нет портов там каких-нибудь там. Надеюсь, по крайней мере. Очень надеюсь на это. Веревка есть, сучка. Веревка хуёво. Время, время, братан, время, время идет, время идет. Время, братан, время, время идет. Не успеет. Да не успеешь, братан, не успеешь. Не надо, блядь, ничего делать. Все, красава. Теперь можно пытаться вынести его как-то. Как? как? Как? Как это сделать? Как? Как? Как? Я знаю, как. Ага, веревку писал просто так. Все это испустующе, да? Я зацепился, но очень плохо зацепился, да? Это крайне плохо, пацаны, для меня сейчас. Потому что я знаю, что я сделал сейчас хуйню полную. Как бы... Хотя, в принципе, я тут вижу, ребята, вынос вижу, на самом деле. Есть, если будет ходить дракон, то я вижу вынос тут небольшой такой в будущем. Пока что нет, пока не вижу, но в будущем он будет. Сейчас зайчик у нас скоро утонет, наверное. А он хочет туда его скинуть излишкой, да, в принципе. Не знаю, он еще будет, он зато раз везет Как бы мне его так замедлить, пацаны? У меня кроме дизитек ничего нет, пацаны. Это дизитек есть, и все. Как бы так сделать всё чтобы... будет? Во! Нихуя сейчас снайпер, пацаны, я. Все, я вынесу его сейчас через ход. Вроде как вынесу. Если не вынесу, конечно же. Будет плохо. я должен вынести его, я вижу вынос, ребята. Я Уже не вижу. Блять, уже не вижу. Блять, я уже не вижу вынос. Так. Как же мне вынести его, блядь? Чем, блядь, чем, таким ударить его, блядь? А, давайте так пока что. Я не уверен то, что... Зато я ему путь закрыл наверх. Он дракон, но не сможет наверх залететь никак. А чё якорь не сработал? Почему, блядь, якорь не сработал? Вы издеваетесь, пацаны? Якорь не сработал ещё. Как? Я ставил якорь только что. Бред какой-то, не получился, на самом деле. Ну он, он лох, он лох. Блин, а если я сейчас срухну вот, я бы переход дал как-то мне очку и немножко очку и посадил. Так, надо как-то вот вниз Блять, скинуть. не получилось. Ну, почти получилось, конечно же. Я старался. Я могу еще всрать, ребят. На этой ставки очень легко всрать. Очень легко всрать. Здесь не, даже не влияет мастерство. Ну, влияет мастерство, но... Здесь даже больше решать удачи. Если ты играть умеешь, немножко хоть знаешь, основы какие-то, да? Да ты реально издеваешься. Ты мог, короче, себя просто перенести наверх, ты мог, мог выиграть спокойно. Зачем ты, блядь, тратишь на ложку впустую? Ты мог спасти себя, чувак. Ты мог. Ну уже ты не можешь, уже ты не можешь, спасти себя, потому что ты нубас. А чтоб я вынесу его Вот и все. победа ребята так еще одна ставочка осталась у нас сегодня последняя на сегодня войны наемников ну, в принципе мне, на самом деле тут нравится играть ребята потому что ну, тут довольно-таки веселая ставочка такая. Не знаю, как-то вот настроение есть играть на самом деле. Мне понравилось что-то играть. Не знаю почему. Очень многим любам тут не нравится играть. Очень много забротам тут не нравится играть. Мне почему-то понравилось. Ну, блять, он, он, он в просто просто. Он столько тут делает что блять? Это хрень делает все. Сейчас, короче, я его, наверное, вынесу. Ну, не вынесу, а... Поставлю под вынос, так скажем. Через ход я уже его вынесу. <дит> <пит> о, ко мне пришел красавчик. У тебя же нет, блять, нихуя. Так, что, что, что, что, что, Чего ты ход не всрал? Арбуз, это, кстати, неплохо. Он ход взорвал. <плэк> олох, олох, чувак, реально, о, что, переход может? Нет, надо, короче, отсюда спасаться. Вот, пойду наверх, переход хода, да, мы снова эту штуку, штуку использую. Вот, сам скорее всего, тонет, да? Или нет? Не помню, переход хода у него есть или нету. Не помню вообще, не помню. да он, скорее всего, сам утонет потом, пацаны. Чего ты вообще не ну, должен думать? Хм, нечего. Кто сейчас ходит? Думаю. А, зайчик ходит, он, короче, лёгкий Просто сдался. все награда, пацаны. Легкий, элементарный бой. Фузы. И самое главное у нас ресурсы Два ключика и два этих. Да. Это, конечно, чуть меньше дали фузов, чем на этих на миссиях. Но зато здесь как бы пойти поинтереснее доиграть. Во-первых, во-вторых, ресурс стабильно получается. Вроде неплохо. Можно еще открыть ставочку, ребята, одну сыграть, но нет. Потому что сейчас у меня уже новые супер-боссы. Если я открою страничку, у меня открываются новые супер -боссы. сразу же. Вот. Новые супер-боссы у нас открылись, потому что я записывал этот ролик очень поздно. И следующий ролик я запишу отдельно, вот, сразу запишу после того, как этот запишу, вот. и у нас тут самое пекло горячо и нормально.